Самое главное, что мне нравится в этой квартире, она сделана, знаете, в таком каком-то морском стиле. 90 квадратных метров, это жилая площадь, плюс терраса. В длину у нас 10 метров, в ширину 3,5 метра. Я думаю, вы увидели, что это мандарины, а вот это у нас растет лавровый лист. Итак, добрый день, все друзья, любители, подписчики, все, кто смотрит наш канал Сочи ДВ, я вас всех прекрасно рад видеть, что вы все-таки за нами следите, и хотите быть в курсе всех событий. У нас сегодня на улице льет, конечно, дождь, погода пасмурная, не то что пасмурная, а сильно дождливая. Именно в такую погоду я вам хочу показать очень одну интересную квартиру. Чтобы вы потом не говорили, а когда дожди льют, у вас там топит все, что-то смывает. Да нет. Этот комплекс называется ЖК Тасмания. Он находится прямо напротив жилого комплекса, у нас Октябрьский. В этой части никогда нет никаких там селей, каких-то там потоков воды, кто еще что-либо там говорит и как думает, додумывает. Нет. Этого нет там. Все аккуратно, тихо, спокойно. Везде работают ливневки, водоотводы. Самое главное, давайте о комплексе. Комплекс небольшой, своих 35 квартир. Очень хочу интересную квартиру показать, да, со своей террасой. Большой, просторный шикарный Что там еще есть, да? Место для парковки, для паркинга, для такого комплекса, где всего 35 квартир, я считаю, прям предостаточно. Всегда есть где машину поставить, откатные ворота, заехали за собой, закрыли, все, никто посторонний машину не поставит, у нас с паркингом, с местом как бы в Сочи проблематично, здесь все аккуратно, все в шаговой доступности, по крайней мере доехать, дойти пешком до пляжа, у нас на побережье сразу же 6 пляжей разных, начиная там Русалочка, Альбатроса, Буквально на машине там 3 минуты пешком, 5-10 минут максимум до всей, всей инфраструктуры, даже до вокзала. В общем, давайте рассмотрим, посмотрим, поедем, что это за квартира. Квартира мне очень нравится. И именно в таком ценовом диапазоне, да, в этом сегменте, такая площадь с такой террасой, придомовая территория и расположение вообще всей этой квартиры, говорит сама за себя, что она как бы на самом деле прям очень выгодная. Хотите в ипотеку, давайте в ипотеку. Только за наличные средства, то вообще без проблем. Ну, то есть, сама квартира, она прям ничего туда вообще вкладывать не нужно. Поэтому, давайте, долго я вас не буду таить. Поехали, посмотрим. Но самое главное, я вас хочу попросить после всего вот этого видеообзора, пожалуйста, подписывайтесь вот сюда, ставьте колокольчик, ставьте уведомления, ставьте лайки. Вы будете в курсе всех событий. И, пожалуйста, нам нужен вот такой талмуд от вас комментарий. Чем больше от вас комментариев, тем, значит, мы э, больше будем вам благодарны и понимать все ваши э, пожелания, хотения, чтобы вы видели. Что-то больше рассмотреть, что-то больше показать, на что-то другой там, акцент показать, э, сегмент, диапазон, ценовой. Абсолютно все, что хотите, любую недвижимость, все покажем, расскажем. И найдем вам, как говорится, вот эту иголку в стоге, иголку в стоге сена. Поэтому давайте поехали рассмотрим и глянем, что же то там я придумал за квартиру. Хочу вам показать очень интересный комплекс. Небольшой, маленький, миниатюрный, со своей собственной придомовой территорией. закрытый свои собственные места, можно поставить, расставить лягушки, откатные ворота. Почему приехал именно в такую погоду? У нас сегодня идет дождь, ночью лил дождь, как из ведра. Чтобы вы посмотрели и потом не говорили, что кто-то кого-то где-то здесь топит. Тихо, спокойно, никаких ручьев здесь нет. Везде из-за всех водоотводов уходит вода. Ладно, давайте не об этом будем. У нас есть вот такой вот комплекс, называется Тасмания. Сейчас покажу вам в этом комплексе одну очень интересную квартиру, мега крутую квартиру. Вот так вот вниз до моря у нас буквально 5-10 минут пешком не торопясь. И вдоль всего побережья у нас идут ровно 6 пляжей. Итак, друзья, давайте все-таки я вам покажу, где находится наша квартира. Вон угловая, это наша уже терраса. Пойдемте рассмотрим, посмотрим, да, такую дождливую погоду. Что же у нас здесь будет за квартира? Так, здесь мы уже видим, люди живут, приходят щита. Комплекс небольшой, всего на 35 квартир. Вот у нас домофон. Мы заходим во входную группу, да, информация для управляющей компании. Пошли этажи наверх, а наша квартира находится сразу же на первом этаже. Везде стоят датчики света. И вот, пожалуйста, наша квартира. Пойдемте посмотрим, рассмотрим и запомните квартира номер 3. Итак, друзья. Как я вам и обещал. Давайте покажу эту мега крутую квартиру. Посмотрите, вот здесь у нас находится входная группа. Все аккуратненько. И вот такой вот у нас симпатичный шкаф. Шкаф, шкаф-купе. Можно складывать максимально. Не будем там сильно как бы лазить-залазить, но максимально. Смотрите, большая гардеробная, даже есть пылесос. Ладно. Самое главное, что мне нравится в этой квартире, она сделана, знаете, в таком каком-то морском стиле. Даже мне интересно, да, смотрите, шляпа раз, шляпа два и шляпа три. Ладно, давайте, поехали. Входная группа, что мы видим? Встроенная кухня. Цвет такой прям морской какой-то волны, очень интересный цвет. Что у нас есть? Духовой шкаф. Я думаю, что вот это у нас, наверное, будет посудомойка. Правильно, я угадал, это посудомойка. Все очень динамично, красиво, аккуратно. У нас холодильник, шкафчики, вытяжка. Такая, назовем ее, барная стойка. Даже смотрите, ух ты, какая у нас здесь получается что это такая. Это у нас микроволновая печь. Интересная, аккуратная. Мидея. Очень хорошая. Ладно, давайте дальше рассмотрим, что у нас здесь все-таки спряталось. Это у нас, так будет, наша, посмотрите, шикарнейшая спальня. Это то место, где вы можете всегда уединиться, отдохнуть. У нас стоит сплит-система, панорамное остекление. Можно остекление это просто поменять, сделать здесь дверь и выход на свою собственную террасу. Я вам сейчас просто <как> объясню и покажу со стороны террасы, как и что это. Вот так выглядит наше спальное место, аккуратная двухспальная кровать. Тумба, пожалуйста, для ваших вещей. Здесь можно поставить телевизор или там телевизор. Или пусть это будет тихое, уютное, спокойное, аккуратное местечко. По крайней мере здесь, хочу сказать, вся полностью квартира, теплые полы. Я сейчас хожу по квартире. Вот наши датчики. Они работают. Я думаю, что вам это тоже видно. Там у нас получается выход под телевизор. Можно поставить здесь тумбу и поставить телевизор. Прикроватная зона лежать, отдыхать, смотреть. Что у нас дальше самое интересное? Давайте рассмотрим. Так, за этой дверью у нас будет наша ванная. Очень просторная, очень шикарная, хорошая, 5,5 квадратных метров. Вот такая большая, большая у нас сама ванная за стеклом, да, где вы можете принимать также душ, подвигать или просто принимать купальные ванны. Плиточка интересная, да? Мне очень нравится стиль, пожалуйста, титан, стиральная машинка, то есть все, что нужно для комфорта, квартира максимально полностью упакованная, даже стоят вот такие краны, могу помахать вам ручкой, всем привет, вот ваше место для грязных вещей, а здесь чистые полотенчики вы уже постелили, положили. Ладно, что дальше есть? Сама квартира, площадь всей этой квартиры, живой площади, 57 квадратных метров. Спальня, санузел, вот такая большая-большая, да, как бы комната. Ох, еще одна дверь, что у нас за дверью хранится здесь? Давайте заглянем туда, это у нас будет так. Здесь как небольшая маленькая кладовочка, да, она здесь в полу таком утепленном виде полуремонт. Можно сделать это как или мини комната, или какая-то мини там гардеробная, мини гостиная. Свой какой-то кабинет, не знаю, как хотите, так и придумывайте. И вот вам панорамное остекление. Окна все в пол. Самое, что главное, интересное. Это наше место, где можно посидеть, отдохнуть. Здесь вы можете посидеть, чайку попить. Окна всегда попадает солнышко вам. Вот у нас еще один сплит-система самое что важно главное интересное фишка этой квартиры давайте выйдем на террасу почему сегодня я приехал сделать обзор этой квартиры потому что на улице льет дождь на улице у нас сегодня прям шпарит дождь посмотрите на этой террасе какое ваше личное собственное озеленение вот такой выход вид у нас на придомовую территорию паркинг внизу паркинг небольшая детская площадка все тихо спокойно если для кто-то думает, блин, а как же на улице дождь, а вдруг вода, а вдруг не вода, а где-то. Вот так вот выглядит наша небольшая придомовая территория. Посмотрите, какой шикарный обеденный стол, где можно выйти, пожалуйста, уже все накрыто. Всех приглашаю, как говорится, позавтракать или поужинать, выпить свой чай. Терраса в длину у нас 10 метров, в ширину 3,5 метра если камера передает видно да на улице льет дождь все аккуратно но самое главное полы у нас сухие и пожалуйста можете спокойно выходить и заниматься своими делами что здесь можно поставить я так думаю что здесь напрашивается можно поставить какой-то свой бассейн зону барбекю зону отдыха качелю без разницы все что хотите а вот в этой части можно поставить там гриль бар без разницы самое что главное интересное, посмотрите вот это у нас растут мандарины. Сейчас попробую камерой вам показать, но я не знаю, будет видно или не будет видно. Сейчас поближе камеру поднесу, посмотрите. Я думаю, вы увидели, что это мандарины, а вот это у нас растет лавровый лист. Всегда при, как говорится, те, кто готовит у нас борщ, вышли на террасу, нарвали лаврушки и закинули в борщ. Вот у нас лавровый лист, вот у нас мандаринки. В общем, терраса сухая, красивая, обалденная. В общем, 33 квадратных метра. Все, позавтракали, поужинали, вышли к себе, так скажем, в спальную комнату и посмотрели, да, что у нас есть. Ладно, давайте, в общем, скажу. 90 квадратных метров это жилая площадь, плюс терраса, цена этой квартиры. Не буду вас стоить, сразу же скажу, 15 миллионов рублей. Квартира просто упакованная, готовая. Все, что нужно для жизни. И хочу сказать, что квартира находится, это низ Мамайки. Вот здесь у нас, давайте вот так вот попробовать с окошка показать. Здесь у нас находится море, До моря пешком, буквально максимум пешком, не торопясь, 10 минут. И вы на побережье Черного моря, пляж. Пляж «Русалочка» — это низ мамайки. Поэтому все те, кто хочет приобрести эту квартиру, задать любой вопрос, кому понравилась эта квартира, комментируйте побольше, ставьте нам большие лайки. Я буду очень благодарен, если вам квартира понравилась. Это лучшая квартира в этом сегменте с такой площадью, готовая, упакованная. И самое главное — высота потолков. Потолки здесь высокие, хочу сказать. Квартира бомба.